Всем привет, с вами снова Макс Репьев и сегодня мы приехали на апартаментный комплекс Мане, вот он, он стоит и был полный обзор, наверное, о том, что будет. Года два назад он снимался, а на сегодняшний день он, ну, практически полностью готов. Давайте зайдем, просто посмотрим и вообще увидим, как на сегодняшний день преобразились апартаменты, сколько они стоят, какие места внутри, ну и в общем сделаем такой же подробненький обзор, потому что на него на сегодняшний день действительно большой спрос, и вся моя команда в один голос сказала, Макс, нужно срочно съездить снять Мане. Пойдемте посмотрим, что здесь получилось. Погода нам сегодня вообще не соблаговолит, но мы все равно посмотрим с вами такую придомовую территорию. Это основная входная группа. Как вы знаете, да, что Мане сам по себе это апартаментный комплекс, который вы покупаете для коммерческих целей. То есть вы его будете сдавать в аренду, здесь доверительное управление и за вас, точнее, это все будет сдавать. То есть вы купили, получаете пассивный доход и только некоторое время в году вы можете проживать здесь самостоятельно. То есть такая, ну, не кислая, Вообще парадная группа Здесь у нас основной корпус с проживанием И небольшой такой ландшафтный дизайн В виде вот таких вот лавочек В виде камней где вы можете посидеть Естественно не в дождливую погоду Но ребята уже сделали здесь Видите такой ландшафт В последнее время очень модно делать Именно такой естественный ландшафтный дизайн чтобы не все, знаете, так было прилизано. А Какие-то там растения, которые похожи на сорнячки там, и так далее. И то есть это все будет, я так понимаю, еще досаживаться, досаживаться. И будет смотреться действительно хорошо, красиво и эстетично. Основная территория у нас находится там. Там же есть еще и бассейн. И я надеюсь, что мы сейчас с вами это все посмотрим. Пойдемте знакомиться совсем по порядку. Мы с вами зашли внутри Мане. И я вижу, что здесь уже есть зона ресепшена. Входа нет, штраф 10 тысяч рублей, Да, ну как бы и невозможно войти. Тем не менее, мы с вами можем посмотреть, как выполнен ресепшн, зона ожидания, то есть вы в принципе сюда приезжаете, точнее вас подвозят там трансфер или такси или вы самостоятельно приехали, заходите вот сюда, здесь будет наверняка какая-нибудь небольшая очередь на заселение, выселение или еще какие-то вопросы у людей возникают, но тем не менее можно комфортно провести. Сидя вот на таких вот диванчиках, очень эстетично, очень красиво выглядит, хорошая вот эта вот стойка, она такая каменная. Видно, что это не дешевые апартаменты и что вы попали в действительно хорошее качество. Места общего пользования в Мане внутри выглядят вот так. Вот такие аккуратные двери здесь стоят, они запакованы. Давайте хоть проедемся куда-нибудь наверх. Пусть это будет седьмой этаж, просто оттуда будет у нас открываться вид на море. Я думаю, получится зайти в какой-нибудь апартамент, все показать. Потому что я вообще сюда приехал ни званно, ни гаданно. То есть меня здесь никто не ждет. Я просто ворвался, зашел на территорию и вот показываю вам таким непредвзятным взглядом. Два года назад было, и смотря, как это все выглядело в черновую. Сейчас показываю, как это выглядит в чистовой. Но хочу вам сказать, что действительно все на уровне. А, ну, обшито, конечно, понятно, потому что еще ремонтные работы идут. Сейчас посмотрим, как у нас все выглядит здесь. Мне очень нравится сама по себе отделка. Все сдержано. Модно на сегодняшний день такие деревянные оттенки. Темно-коричневый, серый под бетон. И огромный плюс мане. Ну, в принципе, и соседней весны тоже. В том, что находимся мы в первой практически береговой линии вот парк где мы с вами сегодня прогуливались а вон там уже море то есть свой собственный выход к пляжу там наслаждайтесь кайфу и действительно сам проект сделан на уровне но ну, очень хорошие материалы здесь использованы вот так выглядят апартаменты но ну, это правда большой просто посмотрите что вот он такой есть а вообще стандартные это планировки здесь были представлены вот такими площадями ну вот по моему вот это у нас должно быть небольшое да. это у нас вот стандартный номер здесь порядка 25 квадратных метров ребята установили здесь алюминиевые окна хорошие есть балкончик вот такой и вот мы, кстати, с вами можем увидеть отсюда, как происходит реконструкция весны. Она же на сегодняшний день называется «Волна». То есть здесь раньше был аквапарк и бассейн. На сегодняшний день здесь строят еще несколько корпусов, таких более VIP-корпусов. С нуля полностью новое строительство. И бассейн, соответственно, будет меньше. То есть, ну, тот, который здесь был, как вы понимаете, его не будет. А на самом деле, вот это место, я сейчас не хочу рассказывать вам, что вот нужно моне купить, или, например, весну. Я хочу вам показать, что Вектор развития именно такой доходной недвижимости в Сочи сдвинулся от сдачи своих квартир в аренду в сдачу апартаментов в аренду. И на сегодняшний день вообще эта концепция по сдаче апартаментов доверительного управления на самом деле все больше и больше набирает обороты. Во-первых, это удобнее, потому что люди могут просто вложиться в недвижимость, сохранить свой капитал и при этом получать небольшие или большие дивиденды от сдачи своего апартамента в аренду. Это выгоднее, чем квартира, быстрее окупаемость, потому что управляющие компании занимается не длительной сдачей, а занимается именно посуточная. а посудка, как вы знаете она всегда дороже, она сложнее безусловно, но и поэтому получается лучший доход и большая окупаемость, поэтому мы, я думаю, в ближайшее время увидим с вами множество еще апартаментов, которые будут появляться, они безусловно будут расти в цене вот мы видим с вами весну, вон там вот дальше фрегат, Мане, то есть Мане это изначально бывший санаторий СССР который забрали, это по сути тот же самый проект, как Покровский вот апартаменты, лучезарные, то же самое, вот СССР он же Мане, и э, ребята его действительно очень круто реконструировали. при этом это здание СССРовской постройки, стал стенами, стенами совсем, то есть по конструктиву самого здания тут, ну, ничего не может произойти, они его просто разделили догола и собрали уже в качестве Материал. Во-первых, отделка здесь идет алюкабон. Вот так вот она выглядит. Ну, блин, отсюда, конечно, не видно, но я думаю, когда вы подъезжали, вы обратили внимание, что смотрится он хорошо. Алюминиевый профиль э, и стекла Гардион. То есть небоскребы во всем мире истеклят именно такими стеклами. Пожалуйста, здесь вот вообще двойное стоит вот такое. То есть, ну, вряд ли вы его сломаете. Хорошая отделка с качеством постройки СССРовских времен. Вот такие вот, господа, моменты. Давайте пройдемся еще посмотрим, как это все выглядит. Я надеюсь, что... Вообще, честно, очень хочется попасть в бассейн и посмотреть, как он выглядит на сегодняшний день. Не знаю, получится или нет, но надеюсь, что мы сможем с вами. Вот с это, кстати, с этого апартамента у нас должно хорошо быть видно обратную территорию. То есть она такая зеленая. Вот, в принципе, видно, как разбит парк. То есть посидеть здесь, просто поболтать, провести время вечером почитать книжку, все это вполне себе возможно. А здесь, как вы понимаете, еще установлены вот такие направляющие для того, чтобы поставить стекло и разграничить балконы, то есть это не один общий, это будет у каждого свой, С соседом вы пересекаться не будете. И в самом мане концепция такая, что это не просто какие-то апартаменты. Здесь будет ресторан, спа, постоянно подогреваемый круглогодичный бассейн, сауна, то есть это хороший отель, с внутренней инфраструктурой. Понятно, да, он не с какой-то гигантской территорией, но, тем не менее, очень даже и круто наполненная. На сегодняшний день вообще апартаменты минимум стоят от 12 миллионов рублей. И я думаю, что реально выйти на окупаемость, ну, примерно 8 лет. Плюс еще удорожание цены которая действительно может неплохо это все вам как-то сократить. На сегодняшний день, вот если просто рассматривать подобные апартаменты, да, в близком расположении к морю с хорошей инфраструктурой совсем, я думаю выйдут примерно от 7 до 14 тысяч в сутки. Все зависит опять же от ремонта, все зависит от наполнения, от многих факторов, но средняя такая цена, то есть низ рынка это 7 вне сезон, а верх рынка но ну, там на самом деле до 20-ки даже доходит, потому что а, хороших предложений действительно мало. И ребята здесь замахнулись хорошей инфраструктурой. Поэтому я думаю, что мы увидим здесь действительно ну, нормальные цены по сдаче. И это все будет задействовано и сдаваться. Вообще сама по себе отделка, вот честно, меня очень радует. Все выдержано, аккуратно, современно, не кричаще, без вот этих вот золотых там ручек и всего-всего. То есть смотрится... Действительно на уровне. А так и не скажешь, да что это старое здание, санатория СССР, 70-х годов постройки, просто раздетая полностью и одетая на современный лад. Так, здесь вот даже у нас, смотрите, электронные счетчики сделано хорошо. Ну и, конечно же, магнитные ключи. Я так думаю, что эта штука для уборки самих вот этих вот мест общего пользования моющий. И самое главное, здесь нет этого долбанного ковра, который используют практически во всех, который используют практически во всех апартаментах, отелей. Я понимаю, зачем это сделано, чтобы люди, которые живут вот в апартаментах, не слышали, что кто-то ходит по коридору. Но они всегда так отвратительно выглядят. И у меня всегда возникает вопрос, как их чистят вообще эти ковры. Пойдемте попробуем попасть сейчас в бассейн, вообще в зону спа. Лифты, кстати, стоят отис. В дальнейшем это все расчехлится, и будет красиво, эстетично и замечательно. Вот сюда вид, конечно, открывается на море, но камера не передает, опять же, из-за углов объектива. Я на самом деле здесь хожу больше по памяти, потому что действительно был здесь крайний раз два года назад, и не находил по всему объекту, но я помню, что нужно пройти до конца, там есть переход, и мы должны с вами попасть в зону спа. К сожалению, сюда мы попасть не можем здесь переход сейчас попробуем как-то по-другому зайти возможно удастся пока выйдем на улицу и покажу вам, как это выглядит снаружи так значит ребята сейчас осуществляют покрасочные работы вот в этой зоне а бассейн то у нас находится вот там как туда попасть конечно сейчас не очень понятно, но тем не менее сейчас что-нибудь придумаем еще один корпус такой небольшой где тоже есть апартаменты я вижу открытую дверь бассейн мне интересный, потому что апартаменты они все плюс-минус одинаковые есть там разные категории первый, второй, третий там и так далее не будем в это углубляться знаете, что цены начинаются от 12 миллионов есть большие есть маленькие апартаменты Запрашивайте актуальную информацию по ценам, мы вам это все предоставим. Вот так будет выглядеть именно этот корпус, в котором я стою. Мы сейчас с вами выйдем на террасу, то есть вот сюда. Здесь вы видите какие-то лаунж-зоны, бассейны, небольшой сад, ну и, конечно, кафе. То есть вот еще, кстати, снизу есть места, где можно тоже провести время. Надеюсь, здесь все понятно. Теперь пойдем смотреть, как это выглядит пока что сейчас. Ну, даже сейчас формат действительно впечатляет. То есть здесь будут располагаться вот эти вот шезлонги, где вы сможете там вечером провести время или еще что-нибудь. Здесь тоже будет это все располагаться. Погода, конечно, совсем не располагает показывать вам курортную недвижимость. Ну, как бы, что тянуть? То есть я думаю, вы и так прекрасно понимаете, как это все будет выглядеть. А я вам сейчас просто покажу эту картинку. Вы уже дальше ее там дорисуете, исходя из рендеров, исходя из того, как это все выглядит сейчас. Даже сейчас это уже выглядит на хорошем уровне. Очень хочу просто спуститься к бассейну. Посмотреть, как он выглядит сегодня. Просто пока есть такая возможность, я так понимаю, что вот в него вход. Сейчас это все выглядит, конечно же, неэстетично. Потому что ведутся работы. Но мы именно ради этого ты сюда не приехали. Блин, я здесь не смогу зайти. Это очень грустно, что я не смогу здесь сойтись. Вот вроде стоишь возле бассейна, а попасть в него не можешь. В общем, вы знаете, что он будет круглогодично подогреваемый. То есть вы даже вот в такой дождь можете в нем купаться, наслаждаться сочинской вот этой вот погодой, которая сегодня совсем не для наслаждения сделана. Блин, и здесь тоже мы не сможем пройти. Да... Сейчас попробую вот эту дверь открыть. Может быть, удастся. Нет? Нет. Значит, придется возвращаться назад. Но по картинкам и, в принципе, по масштабу, я думаю, вы понимаете, что здесь будет ну, действительно все хорошо. И то есть спокойно вы со своим вот этим вот мини-комьюнити, которая будет создаваться в Мане в апартаментах, сможете чилить возле бассейна и вот там вот на террасе, где мы сейчас с вами тоже окажемся, попивать мартини, пинаколаду может быть, Егерьмастер с пивом или еще что-нибудь. Пожалуйста, это все можно будет делать сверху. Ну и, конечно же, после Егерьмастера можно будет поправить здоровье на следующий день, в зоне спа или на море сходить, покайфовать, ну, или в бассейне попрыскаться. Разного рода активности здесь будет хватать. И это действительно апартаменты, в которых вы уже можете, ну, практически не выходить из них. То есть вы можете просто сюда заехать, как вот в Турции, к примеру. Вы хотите на пляж пошли? Я вам кстати, здесь собственный. Хотите, здесь наслаждайтесь тем, что вам предоставляет апартаментный комплекс. Пока идем к машине, давайте поподробнее рассмотрим задний двор. То есть здесь вы видите какие-то детские наполнения. Тут, я так понимаю, тоже какой-то ландшафт. Вот эти штуки очень прикольные. Вот просто представьте, вот здесь вот посидеть. Вот так, да? Почитать книжку в такой атмосфере. Блин, я даже фоточку сейчас здесь сделаю. Очень красиво смотрится. Очень круто, что на сегодняшний день сочинские застройщики действительно взялись за эстетику самих строительств. То есть не делают просто вот жилье у моря, а делают что-то действительно красивое, с хорошими цветовыми решениями, наполнением и место, в котором просто даже приятно находиться. Да, здесь как бы небольшая территория, но по сути как небольшая. Вот это вот все, вот все корпуса расположились на 1,6 гектара. Как бы это не мало, на самом деле. Но, опять же, очень много занимает бассейн. И вот эта вот задняя часть. Она такая тенистая, блин, она просто очень крутая. Я не знаю, конечно, как вам это все передать, свои эмоции, но... Вот эти вот состы, которые были посажены еще тогда в СССР, на сегодняшний день вот здесь стоят и создают тенечек внутренней вот этой вот территории. Самое главное то, что еще раз хотелось бы вам напомнить, что объект действительно подходит под сохранение капитала. Он, как вы видите, уже полностью ну ладно, 95% готов. Здесь будет доверительное управление, здесь будут хорошие рестораны, которые будут притягивать сюда людей. Здесь, как вы видели, уже ну, практически готов бассейн именно постоянно подогреваемый спа-зоны, сауны и еще ряд активностей плюс все это находится в 200 метрах от моря в дальнейшем, как вы знаете, собираются переносить железную дорогу и когда вот ее перенесут, это, конечно, будет там не ближайшие 2-3 года это 5-7, может быть, даже и 10 лет но когда ее перенесут и вместо нее сделают набережную то вот это место, вот это, будет просто на высоте то есть цена, я даже боюсь представить, какая будет тогда Потому что первая береговая с хорошей отделкой, качественная, стоит действительно всегда нифига не дешево. И самое главное, что можно рассмотреть это все в рассрочку. Можно рассмотреть в ипотеку. И минимальные цены начинаются от 12 миллионов рублей. Да, как бы это не 4, да, это не 5. Но это именно доходная коммерческая недвижимость, которая будет приносить вам постоянный доход пассивный. Вы не будете здесь ничем заниматься. За вас все будет сдавать и отдавать вам ваши дивиденды. При этом это все еще будет неплохо так расти в цене, потому что здание старое, снести его невозможно, его просто реконструировали по всем законам, по всему-всему-всему, и действительно получилось это хорошее. При этом есть большие перспективы по переносу железной дороги, и тогда это все еще заиграет новыми красками. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, что это начинается все от 12 миллионов рублей, и это действительно хорошая перспективная недвижимость. Выглядит солидно. Вот, господа, такой у нас получился с вами небольшой обзор на Мане. Думаю, вам понравилось, вы поняли концепцию. С вами был я, Макс Репьев и Сочинский дождь. Yeah. Если что-то заинтересовало, то ссылочки, как обычно, указаны внизу в описании к этому видео. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.